Кто знает, что это за человек, друзья, мы сейчас будем говорить про доходности. это человек легенда на самом деле Wall стрит его не любят профессиональные участники рынка ценных бумаг в Америке, не любили. Это человек под именем Джон да? Богл, человек, который создал такую управляющую компанию как Vanguard, одна из крупнейших мировых компаний управляющих. Очень большой объем активов под управлением находится. Vanguard – это управляющая компания, которая создала огромнейшую линейку индексных фондов, индексного инвестирования, тех же самых ETF, про которые говорили. То есть у Vanguard а – это самая большая, линейка, да, самая большая линейка фондов, и эти фонды являются самые дешевые. Я рекомендую вам прочитать книжку, если вы хотите быть успешными инвесторами, если вы хотите более подробно узнать про концепцию который излагает Джон Богл, есть такая книга «Не верьте цифрам», в которой он, что называется, устраивает разнос профессиональным управляющим, да? то есть люди же хотят получать очень высокую доходность, хотят найти доверительного управляющего, который будет много им зарабатывать за процент, и он вот в пух и прах полностью разбивает все доводы, что активное управление на самом деле не является эффективным и в долгосрочном периоде всегда проигрывает широкому рынку. Если говорить о том, какая там, у него много концепций изложено, то, что лично я беру в рамках своей системы по созданию миллиона долларов за 15 лет для своих детей. Я говорю о том, что здесь нужно, многие не учитывают при формировании инвестиционных портфелей реальную доходность. То есть реальная доходность, она всегда меньше номинальной. Все всех рекламных буклетов везде представлена номинальная доходность. Реальная доходность, она соответственно уменьшается на минимум, на уровень инфляции, она уменьшается на затраты на управление, то есть если в России вы придете в инструменты коллективного инвестирования, такие как паевые фонды или доверительное управление, потому что у нас управляющие компании в России предлагают доверительное управление от 500 тысяч рублей. Как человек, работающий профессионально в данной индустрии, я могу сказать, что создать эффективный портфель для доверительного управляющего менее чем на миллион долларов невозможно. И поэтому просто делают по сути поевой инвестиционный фонд, просто называют это доверительным управлением. Проработав с 2005 по 2012 год в тройке диалога, да, продавая продукты управляющей компании, я могу вам раскрыть секрет, что доходность управляющей компании от активов клиентов, которые переданы на доверительное управление, составляет в среднем 6%. И при этом без разницы зарабатывает клиент, или теряет. Да, если это индивидуальный договор доверительного управления от одного миллиона долларов, если там идет убыток, то управляющая компания вознаграждение не берет, но оно начисляется, фиксированное, да, в поевых инвестиционных фондах инструменты, которые доступны частному инвестору с небольшими деньгами, всегда отщипывают порядка шести процентов, если вы почитаете любые правила любого поевого инвестиционного фонда, там все черном по белому написано, ну и плюс реальная доходность уменьшается на процент ну, подоходного налога. Давайте посчитаем, да? предположим у нас есть инвестиционный инструмент, мы пошли по принципам сложного процента и у нас целевая норма доходности в рамках личного, личного финансового плана составляет 24% годовых. Инвестиционный капитал 1000 долларов, то есть сколько будет через 15 лет, то есть в какую сумму превратятся 1000 долларов. Кто-нибудь на скидочку сможет ответить? Так вот, каждая 1000 долларов увеличится в 25 раз. То есть, будет порядка 25 тысяч долларов. При этом, если, предположим, инфляция составляет 8%, а налоги составляют 13% с прибыли, то сколько в этом случае будет через 15 лет? 9265 долларов доход с поправкой на инфляцию, то есть, увеличение в 9 раз. В 9 раз у вас увеличилась 1000 долларов или в 25 раз? Разница есть? Налог при этом составит с прибыли 25 тысяч минус 1000 четыре тысячи долларов поставки 13 еще 1204 доллара итого реальная доходность составит 8061 доллар и тогда возникает вопрос то есть в голове в личном финансовом плане который мы составляем у нас то указана цифра 25 тысяч долларов а по факту реальная доходность будет меньше номинальной, то есть составит 8000 долларов. И поэтому, когда вы формируете свой личный инвестиционный портфель, очень важно закладывать эти параметры, потому что если вы их не учтете, то вы вроде бы опять-таки придете к тому, что номинально, да, вы эти цифры на бумажке имеете, вы эти деньги забрать можете, но купить вы на них можете через 15 лет. То, что вы могли купить в 2019 году всего лишь на 8000 долларов, то есть очень важным является Учитывать, считать именно реальную доходность, а не номинальную.